Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас впервые на русскоязычном YouTube обзор на обновленную версию корпуса Be Quiet Pure Base 500 Версия которая называется 500DX Будем сравнивать с первоначальным вариантом и смотреть какие были сделаны изменения и пошли ли они корпусу на пользу Итак поехали Основная проблема изначального варианта была вентиляции, а именно в очень небольших отверстиях по краям передней крышки. Поэтому в обновленной версии разработчики сделали акцент именно на продуваемость. Учли данные замечания и полностью переделали переднюю стенку. Теперь она на 90% перфорированная и корпус стал максимально продуваемым. Изменением подверглось и пространство за передней панелью. Если в прошлом функцию защиты от пыли выполняли все те же отверстия на крышке, которые мелкую пыль пропускали, а от крупной быстро забивались, то в 500dx за передней панелью добавили полноценный антипылевой фильтр на магнитах, за ним мы видим один из предустановленных вентиляторов, второй как и раньше установлен сзади на выдув и также был добавлен третий вентилятор сверху тоже на выдув, что лично мне кажется не очень логичным, лично мое мнение что два спереди и один сзади куда более логичная и привычная схема размещения, да и ставить больше вентиляторов на выдув чем на вдув значит создавать разрядку воздуха внутри и пыль будет передней из тех щелей, из которых должна. Проще говоря, не через фильтры, а откуда не попадя. Так что мой совет, все-таки поменяйте размещение вертушек после покупки данного корпуса. Ну и вторая вещь, которая мне не понравилась, это то, что передняя панель очень жестко снимается. Хуже, чем на предыдущей версии. Даже здоровому мужику сорвать ее с пластиковых клипс сложно, все-таки если ее придется снимать часто, придется снимать часто чтобы чистить фильтр то все-таки стоило наверное сделать крепежи чуть полегче также на передней панели мы видим добавление двух полосок RGB подсветки при этом нужно отметить что тут применяется старая добрая схема с клеммами то есть соединение подсветки на передней панели не с помощью кабеля поэтому снимая переднюю панель можно не беспокоиться что вы вырвите с корнями какой-то кабель я вам уже рассказывал о ситуации с корпусом AeroCool P7C1, где была сделана подсветка через кабель, а не через клеммы И там действительно можно было легко вырвать всю подсветку с корнем, если вдруг переборщить немножко с силой Но подсветки в данном корпусе я расскажу чуть позже с доволением подсветки пришлось конечно же добавить и кнопку на переднюю панель для регулировки режимов ее работы. В остальном спереди все осталось как прежде. Кнопки под микрофон и наушники, два USB разъема, правда один из них поменяли на USB Type-C, что как по мне преждевременно. Ведь не так данный интерфейс популярен во всяком случае у нас в стране. Ну и напоследок огромная удобная кнопка включения, включать можно хоть с ноги. Но изменениям подверглась не только передняя крышка, но и верхняя. Если раньше сверху стояла глухая заглушка шумоизоляцией, которую можно было при желании поменять на сетчатый фильтр, то в новой версии производитель не дает нам выбора. Нам оставили только сетчатый фильтр. В целом это логично, ибо во-первых в предыдущей версии все меняли закрытую заглушку на сетку, дабы увеличить продуваемость корпуса, во-вторых они добавили вертушку сверху, а значит смысл в закрытой панели почти не осталось. Ну и в третьих, давая в вертушку, которую биквайта стоит в районе 1000 рублей за штуку, нужно было опять таки на чем-то сэкономить, дабы цена нового корпуса не взлетела до небес. Так что отказ от верхней шумоизоляции и альтернативной глухой крышки, как по мне, вполне себе обоснованы. Также поменяли цвет верхней заглушки, если раньше она была полностью черной, то сейчас белая с черной каймой, что выглядит, мне кажется, более логично и более красиво. Что касается низа корпуса, то тут все осталось как и прежде, мы имеем удобный, легко снимаемый антипылевой фильтр, который как и фильтр на передней панели имеет очень мелкую сетку, что очень даже хорошо. Ну и конечно же ножки, они тут достаточно высокие, порядка полутора сантиметров высотой, так что можно не переживать, что вашему блоку питания неоткуда будет взять воздух для своего охлаждения. Задняя часть корпуса также осталась без изменений, тут у нас имеется гнездо под блок питания с быстросъемной рамкой, что очень удобно, заглушки для карт расширения на болтах с вот такой вот скрывающей деталью, ну и уже упомянутый вентилятор на выдув, можно ставить на 120 или 140 миллиметров. Что касается боковых сторон, то если в обычной версии были вариации как с закаленным стеклом, так и с закрытой стенкой, то 500DX пока поставляется только с закаленным стеклом, то есть только открытый вариант За закаленным стеклом все осталось в целом так же как и было Мы видим кожух скрывающий блок питания, он имеет перфорацию, так что блок питания можете устанавливать как вентилятором вниз, так и вверх Есть люди предпочитающие и такой вариант также тут мы видим салазку жестких дисков. Салазку можно передвинуть и увеличить место для установки, допустим, крупной 360-мм водянки. В целом корпус подразумевает установку радиаторов до 360-280 мм спереди и до 240 мм сверху. По вентиляторам спереди 3 на 120 или 2 на 140, сверху 2 на 120 или 2 на 140, сзади, как я уже и сказал, 1 на 120 или 1 на 140 мм. Но больше всего меня удивила на самом деле задняя панель корпуса, которые зачем-то оставили шумоизоляцию. Зачем это сделали в рамках концепции почти полностью открытого продуваемого корпуса остается загадкой, видимо для взаимозаменяемости деталей корпусов и снижения расходов на производство. Влияние на шумовые характеристики с учетом того, что шумоизоляции больше нету нигде, как по мне очень даже сомнительно. За задней панелью все в целом осталось как и прежде Есть достаточно удобная съемная панель Скрывающая кабели и упрощающая монтаж Она же выступает в качестве крепежа для SSD дисков А также еще одна салазка под SSD накопители Есть сзади материнской платы Про нее я уже говорил, что решение крайне спорное Все-таки зона VRM материнской платы Может быть достаточно горячей И ни к чему там размещать какие-то накопители Имеются тут также многоразовые мягкие стяжки и достаточно места для кабельменеджмента. Немного и немало, а ровно достаточно, тут по-другому не скажешь. Да, к слову про толщину металла, по моим замеркам стенки и внутренний каркас имеют толщину порядка 0,8-0,9 мм, что в целом тоже средний результат. Процесс сборки ПК в новой версии корпуса также не отличается от обычного 500-го биквайта. Материнка размером стандарт TX влазит, но можно сказать впритык. И вероятно, чтобы она нормально села на крепление, вам придется временно открутить задний вентилятор, как это делал я. Установка салазок с жесткими дисками и SSD накопителями также особых проблем не вызывает. Единственное, что если у вашей материнки есть задний бэкплейт, то салазку с SSD накопителями может быть засунуть будет проблематично. Она будет застревать, упираться в бэкплейт, но поскольку крепление по 2,5 дюймовые диски есть еще и в передней части корпуса, то я не думаю, что это будет для вас критичным. Установка блока питания тоже не вызвала никаких проблем За счет рамки для быстрого монтажа монтируется он буквально в несколько секунд Вот как-то так В итоге мы получаем вот такого вот красавца с RGB подсветкой Да, кстати, подсветка размещена не только на передней панели, но и сверху вдоль окна Поэтому освещается не только морда корпуса, но и все внутренности, что выглядит очень даже эффектно Регулировка режимов и цветов происходит за счет кнопки на передней панели Панели. Доступно 6 цветов и для каждого цвета 4 вариации движения. Статика, затухание, 2 гуляющие полосы и 6 гуляющих полосок. Имеется также и многоцветный режим, который также имеет 3 своих варианта смены цветов. Как это все выглядит вы сейчас видите у себя на экране. Каковы же выводы в целом по данному корпусу 500dx? Ну, начнем пожалуй с позитивных сторон. Во-первых, за счет изменения передней панели, вентиляторов, изменения в целом концепции корпуса, но он стал дико продуваемым. Это то, чего не хватало в предыдущей версии, и это то, чего ждали все фанаты продукции big White. Во-вторых, отличная пылезащита. Корпус и так раньше имел два фильтра, снизу и сверху, но после добавления полноценного переднего фильтра все стало в разы лучше. Можно сказать, что все встало на круги своя. Ибо, как мы знаем, лучше отдельного антипылевого фильтра пока что наука ничего не придумала. В-третьих, отмечу подсветку. Это не такая говноподсветка, подсветка, как мы видим зачастую, которая освещает только саму себя, а полноценная подсветка с освещением всех комплектующих внутри корпуса. Но включать ее или нет, это дело ваше, можете оставить отключенный. Также отмечу наличие трех качественных вентиляторов, на один больше, чем было в предыдущей версии. Это, конечно, не топовые вертушки типа Silent Wings, это лишь Pure Wings 2, но все же это качественные дорогие вертушки. Которые стоят своих денег Ну и напоследок отмечу рамочку для блока питания Которая упрощает его монтаж Я уже о ней как-то говорил Мне кажется, что это просто отличное решение ну вот собственно все о плюсах и теперь давайте подведем итоги по негативным моментам, они тут тоже присутствуют. Во-первых я против USB Type-C, нет друзья не против в принципе, но не в варианте когда у тебя всего два разъема и один из них USB Type-C. Передняя панель позволяла добавить его отдельно, а не убирать один обычный USB разъем. Во-вторых тяжело снимается передняя панель, почистить корпус от пыли будет не так просто как хотелось бы. В-третьих, отмечу нелогичность некоторых решений То есть шумоизоляция оставлена лишь на одной панели Непонятно зачем Два вентилятора поставлены на выдув Тоже непонятно зачем Ну и напоследок, последний минус Скажем так, не столь существенный Но мне кажется, что для данного корпуса важный Производитель не установил нам ни одного хаба под вентиляторы При этом у нас имеется уже в комплекте три вертушки Мне кажется, что для современного корпуса Наличие хаба под вентиляторы достаточно важно. И Их мы видим во многих корпусах, в том числе и в корпусах от компании BeQuiet, и почему этого не сделали в 500DX не совсем понятно. Не думаю, что это сильно бы удорожило данный корпус. Вот как-то так, друзья. В остальном придраться к корпусу не к чему. Как по мне, наряду с Fractal Design мыши FSC, данный корпус один из лучших образцов продуваемых миниатюрных корпусов приемливого качества за вполне приемлемые деньги. Да, стоит он порядка 9000 рублей, хотя в наличии его пока что нету, но я считаю, что он стоит своих денег. Ну что ж, осталось компании BeQuiet и в сегменте огромных фуллтауэр корпусов сделать нечто подобное, нечто столь же продуваемое и будет просто круто. Вот как-то так, друзья. Но ну, а если вы решите собрать себе компьютер в этом корпусе или в каком-либо другом, то ссылку на лучшие, на мой взгляд, процессоры и материнские платы за свои деньги в разных ценовых диапазонах для работы и для игр я оставлю в описании. Все ссылки будут в крупном отечественном сетевом магазине CityLink, который имеет филиалы почти во всех крупных городах нашей огромной страны. У данного магазина есть как возможность забора товаров из пункта выдачи, так и доставка, если она вам необходима, поэтому загляните, посмотрите на цены, они там зачастую достаточно низкие, если они вас устроят, то можете себе что-то присмотреть. Ну а с вами, как всегда, был Белыч, если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, также жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых выходящих видео. Всем еще раз удачи и до новых встреч!